Ну как где, кто в этот кристалл эту энергию заложил? Почему? Говорит, да, а, да. а какая емкость этого источника? Ну, да. и, и почему именно от кристалла ты душа? зачем тогда мы потоками лечимся этими там всякими разноцветными? Если я зашел в комнату, включил да. этот облучатель из своего этого, Хорошо, души, что, что. он меня, не... он меня, одно отменяет... я вышел, да, тоже работает. Одно не отменяет другое. Мне кажется, вот такой правило должно быть. Что для кого-то так. Мне ну, кажется, там как-то слишком много, знаешь, таких нестыковок, которые меня... Слушай, это понятно, что ты его, вот, давай так, вот, э, как сказать, теория, как сказать, нашего учителя, да, это, в принципе, по большому счету, iPhone. Из чего состоит iPhone, Давай коврнем. Samsung, там, это, это, это. То есть, там не Apple, да, то есть, это понятно, что это собранный, хорошо работающий продукт, который, как бы, iPhone хочет купить все, правильно? Он работает, он чем прикольнее, тем, что он работает. Ну, не знаю, я, в вот принципе, не хочу iPhone вот, видишь, как бы, а кто-то тоже не хочет. И как бы это тоже норма. Поэтому как бы, задача не в том, что как бы найти стыковки, не стыковки. Задача как бы, найти правильный, как бы. Ну, давай. Смотри. Облегченный, Ой. скажем так. Наверное, неправильно взять на камеру. Да мы не, мы сказали, что нам вообще пофигу, да? Нужно взрывать, делать, чем, заносим, и вечером заносим. Так, а... еще раз, заводка, потом. Так, еще еще. Заменить э, заводку. Второе, быстрая заводка. Уточнить вообще, есть ли от нее смысл. Я понимаю, почему должна длинная заводка. Ты постепенно расслабляешься, вот когда считаем, там, с готовности просто погружаешься. 1, 2, 3, когда на доске рисуем, 1, 2, 3, когда по ступенькам спускаемся, 1, 2, 3, пока по пляжу идем, ты все больше расслабляешься, понимаешь, и твое, да. за счет вот этих цифр, почему именно цифр, да, а почему не за какие-нибудь, например, множество там. Так, есть, ты сейчас видишь квадрат, треугольник, круг, овал. Легко можно, делать, можно так делать. Можно так делать. Все Неважно. важно. Я, я, когда, звезда исчезает. Я когда самая. своего партнера по бизнесу погружал, Но. я там что только не испробовал. Лишь бы Но. как бы вот найти как бы и так любого спроси, кто вот занимался этим погружалками, это все как бы ну ты понимаешь. Надо как бы найти, как бы раз могу Я могу даже так, у тебя стоит 10 свечей, зажигаешь пока зажигаешь первую вроде, свечу, это Ментальное зрение не не, не включу вторую, третью, Чуйка. четвертую, пятую. Все, да. свечи исчезают. А, свечи, как бы, исчезают, все, и там, за ними появляется дверь перед тобой. Да. Можно и так. Дверь открывается, ты заходишь, ты попадаешь в свою комнату. Ну, у всех комнаты разные. Кто-то живет в какой-нибудь. провел в коммуналке такой убитый, блядь. И он туда возвращается, думает, я никогда туда больше не вернусь. Помни самый жуткий свой кадр. да? Может, тогда надо так в комнату, а... И уйди в Почему пляж? Пляж у всех что-то ассоциируется с этим, с хорошими эмоциями. Поэтому, наверное, мы пляж используем. Ну, я думаю, да, не в последнюю очередь. Не в последнюю очередь. Хорошая тема. Ну, нет, можем заменить заводку, пляж заменить, но все равно надо найти место, где человеку комфортно. Вот, мне кажется, перед тем, как человеком работать, конкретно под него заводку, расскажи, твое сам. они же называют это место силы, uh -huh. скажи, место, где ты чувствуешь, больше всего испытал радость счастье. Uh -huh. Ну, это в любую, типа, типа как три, и раз, два, три, и да. мы перемещаемся в то место, там, на берег озера, где ты обычно ловишь рыбу. Ну, например, все, да. ты, это, ты немножко прогулялся, подышал, это... А он там слева от а тебя леший пошел, какой-то водолазы. У да. Водолаз... Водолаз... Водолаз... меня водолазы начали зазывать. Ну, слушай, так из моря может Пошли -то из на много, какой то рыбакит вылезти, или там 33 богатыря. И... Ну да. Что-то никого же они не пугают это все. Ну, это вот, просто... вот, поэтому, как бы, чтобы проводить нормальное исследование, нужна выборка. То есть нужна раз, два, три, десять, двадцать человек. Который ты погрузил, который и вообще как бы в тему ввел. Так что, уважаемые телезрители, если вас заинтересовал опыт погружения в гипноз, хотите пообщаться с своим высшим я. Погружение в защищенный да. управляемый сон. Защищенный управляемый сон. Да, обращайтесь к нам. Связывайтесь, контакты будут ниже, как там, под видео всегда для работы с вашим наставником, куратором. Просто позвоните, договоримся. У нас место есть, где нас возможно погрузить. Да, мы и, вас проверим по нашим службу безопасности. Кстати, подготовите, вас подготовите этот самый список вопросов, которые вы хотите задать своему высшему Я. Вот. И мы через вас попробуем отработать. И вы получите какие-то ответы на свои вопросы, а мы продвинемся дальше в своих исследований в, в нашей практике. Ну что, коллеги, на сегодня мы закончим наше общение. Я думаю, оно было продуктивным и достаточно так. Слушай, мне интересно еще работать с эгрегорами на самом деле. Работать с эгрегорами. Ну, давай вот третье мы допишем. Ну, вот, давай три задачи. Мне кажется, вот если много напишем, будет интересно. Mm -hmm. То есть на ближайшие вот ближайших наших встреч, да, мы расскажем, какую заводку мы придумали, как мы с каждым вариантом этой заводки отработали, какие результаты получили. Нам же еще их надо применить. Раз два-три в транс ходить, ну, по, mm -hmm. по каждую заводку. Два раза тебя, два раза меня. Mm -hmm. вот. Вообще, по-хорошему, этих заводок можно миллиард делать. И ну, ты пока да. их проведешь, там, заледешь дать уста. Да, первые две какие-нибудь простые. Вот нашу стандартную, так сказать, непонятную, по которой мы уже привыкли ходить. Угу. И две альтернативные. Угу. Потом э, сходим в транс, спросим по поводу быстрого погружения в транс. Э, что для этого нужно? Э, и, и чем голова была чистая. В все чистая ну вот тебе пришел человек да у него час назад у него там кто-то на работе на него сорвался а через два часа ему нужно срочно встречу ну он будет лежать депресса у тебя вообще мозг так отключается а ты ему что хочешь говоришь он будет да Поэтому он весь транс будет. Вели весь... анализ отключен будет. Да, поэтому отключен. все, как бы весь сеанс он будет лежать и думать, а что у него было до, и Б будет думать, ну уже он не будет, может, думать, что вперед, но это будет хорошо, как Хорошо, у меня же есть моя техника, вот, которую я использую энергетического этого массажа. Но это твоя а личная, Она через него не очень меня хорошо меня. расслабляет. Я ни разу еще человека не погружал после этого массажа в транс. Кстати. Ага. А нет, как было. Мы когда же на курсах что делали? Ага. Сергей его и тенцировал, потом я работал с ними в своей технике, а на, а на третьем мы их и шли, шли в транс погружали. Ну да. И как раз вот после вот этой комбинации, правда, результаты вообще были шикарные. Ну да. Надо, кстати, попробовать. Не, я бы хотел. Не, да, ну, получается, если не... ребята к нам придут, и должен я буду с ними поработать минут 15 со своей темой, и только после этого уходить в транс, то она должна Слушай, на раз, два, я вот думаю, знаешь, что и вот как уходить в, проблемы с сон. Уходить, там, в транс, в проблемный сон, mm -hmm. вот оно как бы... Если человек не вообще в принципе не знаком с эзотерикой, то как бы это очень трудно. Нет, скажем, а, во ну скажем. Мы человек скажем, мы сейчас попробуем тебя угрозить у сон. Защищенный, с тобой, защищенный, защищенный, защищенный, С тобой ничего происходить не будет, никаких внушений никаких нет, а чисто ты испытаешь новые. Заводка это есть, в принципе, частичное нет, внушение. Нет. Сейчас ты увидишь ну, когда ты, смотри, полую бабу. Давай так. Как, как только ты давай? ему сказал, что ты видишь море, это уже внушение. Он ни туда. хера не видит. Перед тобой появляется море. Ну, это уже внушение. Перед тобой появляется миллион долларов. Внушение а внушение. Бери внушение. Бери, ты, бери богат, ты богат. Ты взял. Так раз все, вернулся, ты просрал.